Очень важно при выборе камня-талисмана правильно соотнести его с вашим знаком зодиака. Дело в том, что у каждого зодиакального знака есть камни подходящие и неподходящие. Подходящие оберегают и приносят удачу, здоровье. Неподходящие могут принести вред и ослабляют ваше защитное поле. Дальше смотрите, какой ваш камень-оберег по вашему знаку зодиака. Thank <laughs> you.